Небольшое социологическое исследование, которое я провел у себя в телеграм-канале говорит о том, что подавляющее большинство ждет чудесного обновления мобильного Warzone, в котором будет долгожданная оптимизация. Чтобы расставить все точки над «и», я протестил игру на Android девайсе и, конечно же, на яблочном устройстве, чтобы по факту тебе поведать, стоит ли сейчас играть в Warzone Mobile или же подождать релиза. Какие появились нововведения и к чему нам стоит готовиться. Ну и конечно же, как и где его скачать. Короче говоря, здорово, мужские мужчины! Хочу начать с приятного, а именно с того, что я кайфанул с данного обновления. Добавили много приятных визуальных штук, уже отчетливо складывается впечатление, что игра идет уверенно вперед к намеченному релизу. Это супер хорошо, но пугает только одно. Оптимизация. Есть живой мой личный пример. Обновил, значит, я игру на своем шестом Асус Рокфоне, надеясь на оптимизацию. И, о чудо, хрена ничего не поменялось. Все осталось, как и в прошлом обновлении. А вот у моего товарища, который играет на Red Magic 6, все достаточно круто преобразилось. Текстуры стали лучше, игра стала идти плавнее. На вскидку где-то 45-50 FPS у него показывает. А вот на Рокфоне всего лишь 30 FPS. Да и с урезанной графикой Почему так нахуй? Оптимизация дело конечно такое господа Ибо сейчас не особо важно какой мощностью у вас сотик Если на данный момент он в счастливом списке на оптимизацию То это кайф Как видите даже игровые девайсы сейчас нервно курят и ждут улучшений Это что касается android сотиков А вот действительно кому сейчас хорошо Так это яблочникам Хоть на момент записи материала еще не добавил возможность настраивать графику, но уже на iOS она намного лучше и четче, чем на андроидах. Вот вам небольшое сравнение без всяких фильтров и прочих резкостей. Вы только посмотрите, какая на рокфоне свистоперделка происходит, а вот на iOS все классненько и плюс еще 60 фпс вдобавок завезли. По факту владельцы свеженьких iPad'ов сейчас та самая целевая аудитория, которая постоянно и без проблем сидит и гоняет Warzone. Я же обладатель iPhone 13 Pro Max и у меня встречаются следующие проблемы. Например, это конечно же нагрев девайса при длительном использовании. из-за этого бывают троттинги и просадки до 30-40 FPS. Еще, если у вас слабое интернет-соединение, то в катку вы не сможете зайти. Вернее сказать, вы туда зайдете, но у вас все зависнет и будет черный экран. По мелочи, есть, конечно, еще другие баги с завершением игры, приходится периодически перезапускаться, но это все фигня, потому что они не в таком большом количестве, как были ранее. Из этого следует вывод, что все-таки работа идет по фиксу у клиента, и это радует. С андроид-девайсами дела, конечно, обстоят куда сложнее, на рукофоне у меня игра Crash и вылетает, хотя по идее девайс мощнее 13-го айфона, короче говоря, оптимизация наше все, дорогие друзья. Сейчас очень сложно сказать, пойдет ли на вашем сотике игра или нет, предлагаю в этом убедиться лично. В описании будет ссылка на пост в моем телеграм-канале, где вас ждет гайд по установке для андроидов. Ну а если у вас iOS сотик, то также в описании найдете видео материал для них. Пройдемся быстренько по обнове. Разработчики по фулке собираются монетизировать свой контент, поэтому расширенный боевой пропуск зарядили в ПКшную колду, который, конечно же, синхронизируется и с мобильной версией. Исключительно ради контента. На серьезно! Я его взял и. О, чудо! Все дополнительные награды, например, как вот этот ghost перенеслись. Короче говоря, скоро придется расчехлять копилки, чтобы по фулу скины лутать. Опять дохренище. Комплектов, магазин завезли. И знаете, есть один сет, который меня, ну, мягко говоря, удивил. Короче говоря, что я все вам о нем рассказываю, да и рассказываю, просто блять, посмотрите. Ты кто такой, сука? Знаете, так и недалеко до появления скинов типа феечек Винкс в серьезном военно-тактическом шутере. Пришлось, конечно, ради контента взять данное обличие себе, не верил. чтобы вам его продемонстрировать. Поэтому, мужики, не поленитесь и вы скиньте кулаки, чем и подпиской под этим материалом. А я вам взамен расскажу про лучшее сообщество, посвященное Warzone Mobile. Только там свежие новости и инсайды. Только там инфа о будущих нововведений денег и не только. В группе есть чиловая беседа, в которой ты сможешь найти тиммейтов, ты да и просто лампу пообщаться о будущей игре. Короче говоря, залетай и становись олдичем. Ссылка для тебя в описании. Коротко о главном и не очень. В игру добавили 650 уровней престижа. На последнем уровне можно будет получить М16 с подствольником. Хотя мне кажется, они не ограничатся данной цифрой и расширят ее до 1000 уровней. Почему бы и нет? В мобильном Барзоне открыли оперативника Гоуста, и если он у вас куплен, или из комплекта, или из расширенного боевого пропуска, или просто из боевого пропуска, то его смело можете юзать. Обещанный, кстати, скин за предрегистрацию еще недоступен, ибо по факту игра еще же не вышла. Также в игре есть охренительные предпосылки к рейтинговой сетевой игре, и что-то мне подсказывает, что она будет точно такой же, как и в ПК-шной версии. Так, в раскладку разработчики добавили кнопки закладки бомбы и ее разминирование любители контрушки привет и возможно это мои догадки но скорее всего на старте warzone у нас будет рейтинг сетевой игры по крайней мере я думаю разработчики над этим вовсю трудятся хоть они и говорили что на релизе его не будут добавлять также закинули возможность осматривать оружие как по мне это годная тема и достаточно залипательная если в целом, то контента хватает, но он больше от ПК-колды приходит в мобилочку. Пока что в мобайл всего лишь две карты для сетевой игры, которые, откровенно говоря, приелись. Также присутствуют незначительные, но все-таки терпимые баги. Игра по оптимизации графону отлично себя проявляет на яблочных девайсах, в айпадах вообще сказка, но есть исключения на андроидах, не будем об этом забывать. Мой вердикт. Очень годно. Если вы играете на iOS девайсе, глазки уже не устают так сильно от пикселей, как это было в прошлом клиенте. А также приятные 60 FPS говорят сами за себя. Еще, конечно, очень много работы есть у разработчиков, но глядя на версию для яблочных устройств, уже на самом деле верится, что релиз может быть и в мае этого года. Хотя, конечно же, идеальнее это все выпускать осенью, но у Activision, я думаю, свои планы. Думаю, скоро мы с ними познакомимся. Ну а ты мне расскажи, как у тебя идет Warzone на телефоне. Либо же скачивай его, гайды в описании найдешь. А также в моем телеграме будет появляться вся инфа о будущем проекте. Так что и туда подписывайся. Увидимся в Верданске. Это был Огненский. Все только начинается.